Привет всем счастливчикам, досмотревшим до этого момента. Хочется совсем немножко поговорить с вами и поделиться некоторой информацией. Прежде всего, хочется увидеть вашу активность на этом видео, ведь это мотивирует меня продолжать свою деятельность, а не бросить все и просто удалить канал, ну и жить нормальной жизнью. В кавычках, конечно. Как вы могли заметить, меня не было целый месяц. Это все потому, что я был в больнице уже в третий раз. У меня снова пошел камень из почки, но... Меня вылечили и я снова готов делать контент. Более того, я откосил от армии и теперь свободен, как осенний ветер, трепещущий последний не спавший листок с могучего дуба, поглощающего бесконечно протекающую энергию пространства в бытие насущем. А еще, пока я это все говорил, вы могли заметить на своих экранчиках таймлапс создания этого скина. Делал я его в течение 5 стримов и потратил на это в общей сложности 7,5 часов. Говорю я это для того, чтобы вы понимали, что дело это непростое и на него необходимо выделять некоторое количество времени. Ну а в описании я всегда оставляю две ссылки на скачивание. По одной из них вы можете скачать скин абсолютно бесплатно, а по другой вы платите 10 рублей в качестве поддержки. Сумма, конечно, чисто символическая. Более того, я оставил ссылки на Телеграм и Твич на случай блокировки Ютуб. Спасибо, что остаетесь с нами. Всем удачи, всем пока.